Доброе утро, дорогие друзья, и вот хочу вам сказать радостное известие. Не успел закончиться один конкурс, как мы начинаем второй конкурс. И второй конкурс у нас будет совместный. И совместный он будет с каналом Крутой Гаджет. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием, регистрируйтесь в сервисе Letyshop. Устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. В одном из предыдущих видео я уже говорил об этом канале, а сейчас давайте познакомимся с этим каналом поближе. На самом деле на канале очень много всего интересного и полезного. Как что скачать на Android, как установить игры, как поставить прошивку. Очень-очень-очень много всего интересного. На самом деле советую, я подписан и вам советую перейти и подписаться. Ну, на мой канал, наверное, вы подписаны, если вы смотрите. И что же будет сегодня у нас за подарок? Подарок будет у нас вот такие вот наушники. Это Bluetooth наушники. На самом деле очень хорошие наушники. У меня уже такие заказывали и был на них где-то отзыв. Но, в общем, наушники хорошие. В четырех цветах они предполагаются. То есть красный, черный, такой вот золотистый и белый. Это будет подарок первому. То есть победителю, победителю, занявшему первое место, будет вот такой вот подарок. На второе место, за второе место, точнее будет 100 рублей. И за третье место будет 50 рублей. В сегодняшнем конкурсе, в сегодняшнем конкурсе будет три приза конкурс будет проходить ровно неделю до следующего воскресенья и следующее воскресенье мы подведем итоги что же надо сделать для участия в конкурсе во первых заполнить вот такую вот google форму ссылочка будет под видео на эту google форму заполняйте переходите и все будет хорошо второе надо быть подписанным на мой канал Третье, надо будет подписанным быть на канал крутой гаджет на самом деле канал советую очень интересно очень хорошо грамотно рассказывает ну и четвертое всем ненавистной сделает репост вконтакте этого видео репостить это видео вконтакте и оставить положительный комментарий ну на этом вроде все все рассказал значит три приза три приза первое место вот такие вот наушнички второе место 100 рублей и третье место 50 рублей Конкурс будет проходить ровно неделю, и ровно через неделю мы подведем с вами итоги. Ну а сейчас я с вами ненадолго прощаюсь, а точнее до завтра, завтра будет новое видео. А сегодня все. Значит, не забываем, ставим лайки, комментируем, подписываемся на каналы. И всем удачи, всех с прошедшим Рождеством и Новым Годом. И скоро будет еще Старый Новый Год, так что всех с наступающим Старым Новым Годом. Всем спасибо за просмотр и всем пока, участвуйте в конкурсе.